Так, друзья, заранее извиняюсь за качество звука, петличку. Петлички пока у меня нет, но я в процессе. Значит, мне показалось, что вот такой формат предыстории перед работой, он будет достаточно полезным, потому что в процессе озвучки самого ролика не всегда удобно рассказывать, почему некие проблемы, да, произошли, как выполнялась работа. Значит, здесь предыстория такая, заказчики, Достаточно такие уже возрасте затеяли хороший косметический ремонт. То есть без выравнивания стен, просто освежили ну, плитку, сантехнику и так далее. И, соответственно, встал вопрос по поводу самой ванны. Посмотрели, значит, они на ценники, на чугунные ванны. Там ванны метр семьдесят. То есть ставить сто пятьдесят и двадцать сантиметров там до какой-то стены закрывать, варианта не было. Посмотрели на ценники, решили делать наливное покрытие. Видимо, был какой-то там консилиум соседский и некий товарищ вызвался помочь. Он говорит, я, все, я умею, я сделал абсолютно без опыта. Соответственно, ванна была покрыта кое-как, материала не хватило, все в ужасных подтеках. И скорее всего, товарищ этот использовал даже, то есть экономия была на всем. Он использовал комплект акрила на ванну метр двадцать отличаются эти комплекты по стоимости там ну наверное в 400 рублей где-то может быть 500 от метр двадцать до метра семьдесят и соответственно посередине метр пятьдесят комплект комплект метр двадцать ванна метр семьдесят товарищ этот поверил в себя соответственно нанес облил ванну ничего не сгонял по краям ему материала не хватило скажу сразу то есть когда он понял что ему не хватает материала он просто размазал как-то шпателем и подумал, что дальше все получится само. То есть он там ушел и, наверное, сказал товарищам этим, что когда все засохнет, все будет четко. Но интересно еще то, что товарищ этот взял денег. То есть он взял 5000 рублей за эту работу, ни по-товарищески, не по-соседски там за чай бутерброда. То есть он взял денег. Прошли сутки, заказчики зашли, просто ужаснулись. Это не ванна, а какой-то просто тихий ужас. То есть получилось так, что э, все стенки ванны были в ужасных подтеках, э, а на дне э, толщина была буквально пару миллиметров. То есть ему просто не хватило материала. Единственное, в чем он, можно сказать, преуспел в этой работе, это то, что компоненты были смешаны правильно. То есть компонент А и Б он смешал и хорошо перемешал. То есть при очистке э, я не увидел не застывших не застывших мест. Соответственно, итог какой? 5 тысяч они отдали вот этому товарищу, и, соответственно, моя работа тоже стоила денег. Моя работа стоила 7 тысяч, я не заряжал, с учетом даже того, что адрес этот был не в Петербурге, то есть это в пригород, ехал я туда на такси. Соответственно, такси стоило там порядка тысячи рублей, но это уже мои расходы, то есть я не смог просто здесь зарядить по человечески, когда пять тысяч не отдали там, и тут сейчас ему надо там кучу денег. Вы туда вот такой вот уток. То есть какая идея вот этой предыстории? Если вы собираетесь самостоятельно заниматься этим вопросом, потратьте пару часов, посмотрите, зайдите там на YouTube, в TikTok, зайдите там в Instagram, напишите реставрация Ван» чтобы у вас сформировалась какая-то собственная точка зрения. То есть с чего начинается должна работа, там какие-то подготовительные этапы, какой материал, какая консистенция материала. Соответственно, вот все вот эти вот составляющие по итогу определяют качество работы. Поэтому, ну, И, кстати говоря, напишите мне, пожалуйста, в комментариях вот формат вот этой предыстории перед работой, вообще интересно вам или не интересно. Теперь давайте посмотрим саму работу. Ну, собственно, вот и это помещение с хорошим косметическим ремонтом. И на первый взгляд кажется даже, что типа вроде ванна как бы норм, белая, но если подойти и начать присматриваться, становится даже страшно. И даже несмотря на отсутствие хорошего освещения, прекрасно видно, в каком дичайшем просто виде застыло покрытие. Давайте сразу скажу, что никаким э, методом, кроме как полный, полный демонтаж такого покрытия и нанесение нового покрытия, это никак не лечится. Просто иногда мне спрашивают мне в комментариях, там, а можно ли заполировать или там можно ли как-то отшлифовать э, и заполировать. Нет, такого в практике нет. Если покрытие сделано косячно, то хорошо и качественно переделать можно только со снятием всего вот этого покрытия, чем в общем-то я и занялся. И сразу стало понятно, что частично акрил снимается достаточно хорошо, а местами он невероятно сильно приклеился. Соответственно, зависит это тоже от исходного состояния ванны, даже с учетом того, что вот этот вот товарищ, который кое-как покрывал ванну. И он даже не знал о том, что ванну нужно шлифовать, обезжиривать и каким-то образом подготавливать. Даже несмотря на эти правила, материал в некоторых местах приклеился невероятно крепко. И произошло это потому, что сама по себе фактура керамической вот этой эмали, которой покрываются чугунные ванны, она от использования в некоторых местах становится, э, так сказать, идеально шероховатой. То есть она не гладкая, и она не наждачная бумага, то есть она такая матовая, как бумага для рисования, соответственно, к, к такой фактуре приклеивается наливное покрытие невероятно крепко, и если, например, у мастера нет фена, он пытается с помощью какой-нибудь отвертки или какого-то зубила, особенно на дне, сбивать этот материал, то обычно отрывается, отрывается дно вместе с, с эмалью, то есть до чугуна. Настолько крепко схватывается и настолько хорошая адгезия между материалами. Здесь получилось так, что очень хорошо приклеился материал на стенках сверху, то есть на бортиках достаточно плохо он приклеился на вот этих вертикальных частях вот где вы сейчас видите шпаклевку и опять же крепко он приклеился на закругленных частях и крепко на дне то есть в целом где-то 60 процентов покрытия держалось очень крепко По поводу шпаклевки вообще отдельная история вот эта коричневая мазня это автомобильная полиэфирка то есть товарищ, вот, который покрывал эту ванну, он подумал, что ради вот, какого-то малюсенького скола сейчас я замажу тут все полиэфиркой. Итог такой, что, э, во-первых, наливное покрытие к полиэфирной шпаклевке не приклеивается вообще, особенно если, по если шпаклевка не шлифована, как в этом случае. То есть он просто раз разбавил основу также с отвердителем, смешал, намазал, ничего не шлифовал, не шкурил, сверху покрыл, все, материал не приклеился. То есть, э, по сути в этом месте скорее всего отвалится поэтому я в принципе не люблю использовать вот эту шпаклевку если скол не очень глубокий он там буквально 1-2 миллиметра то при шлифовке очень легко все это вывести вот смотрите я снял эту шпаклевку и скол здесь вот он еле-еле заметный то есть его глубина наверное 1 миллиметр максимум даже скорее всего меньше миллиметра то есть в таком, при таком раскладе шпаклевку лучше не использовать после очистки всего вот этого бракованного сделанного наливного покрытия можно как раз с помощью фонаря быстренько посмотреть где э, глянце где больше всего глянца и в принципе совместить э, и да и понять что где где материал хорошо снимался а где он держался крепко вот например видите здесь не, нет блеска то есть и, и даже несмотря на то, что ничего он не шлифовал, вот этот первый товарищ, все равно материал держался хорошо. А на дне вот как раз прекрасно видно, где держался материал крепко. То есть я там ковырял, грел феном и по, буквально там по пол сантиметра э, снимал вот этот слой. Невероятно трудная работа. Сразу же мозоль на руке э, практически всегда можно обжечься, то есть правая рука у меня постоянно там с маленьким ожогом с каким-то на руке, потому что в перчатках, вот, кстати, это место после шлифовки великолепно выглядит, на ощупь вообще не ощущается, если привести рукой, то есть и оказалось, таких мест достаточно много. При шлифовке еще одно преимущество, можно заводские всякие мелкие дефекты устранять, то есть обычные старые чугунные ванны. Они с какими-то шишечками, с какими-то отливами, перекатами непонятными. Эмаль тоже коряво всегда нанесена. И как раз при шлифовке можно все вот эти вот места подравнять. Вот здесь вот тоже в районе головы, да, вот этой части противоположной слева, была такая неприятная шишка. И хорошо заметно, и визуально, и на ощупь. То есть я в итоге отшлифовал ее, и после нанесения покрытия это место станет ровным. Еще один важный момент. Если мастер вас просит приготовить укрывной материал для пола, то <coughs> обычно он говорит, что это должно быть газеты, или какие-нибудь старые обои, или пленка. И лучше всего всегда подходит бумага. То есть вот эти вот места, которые примыкают к краю ванны, если их не заклеит, то при нанесении наливного покрытия там пойдет такой подтек некрасивый, и кроме как э, с, с, с помощью фена никак его будет не убрать. Если начать его сбивать, то э, глянец на плитке тоже отвалится. Вот, кстати, способ э, очень эффективный удаления мелкой пыли и всевозможных мелких частиц. То есть э, грубые какие-то частички э, я прохожу рукой, да, и... Подвожу их как бы к сливному отверстию, и они тогда падают под ванну. А уже перед самим нанесением, с помощью полиэтиленового скотча, ну или можно малярной ленты, э про прохожу всю поверхность. Ну и, соответственно, э это тоже влияет на результат по итогу. Так, ну и нанесение. Соответственно, кому как удобно. Но я начинаю с правого, э ближнего камня угла, соответственно, с закругленной части. Аккуратненько Первый, первая порция должна э, как бы задавать в принципе темп всей работы. То есть, грубо говоря, первая порция выливается практически полностью. И с помощью шпателя выбираем плоскость, потому что шпатель со временем закругляется в одну какую-то сторону. Соответственно, выбираем ровную часть и такими вот движениями разравниваем, разравнивающими подводим материал непосредственно к стене, к плитке. нюанс такой заключается в этом, что у всех ремонт делается по-разному. один мастер заправляет ванну под плитку, да, то есть делает углубление, другой мастер не делает, оставляет огромный зазор и потом какие-то там цементом или пеной там монтажный там хрен пойми чем как говорится, из говна и веток иногда все это слеплено и заделано. Но в этом случае вот ближняя часть, где смеситель стык, видите, очень ровный со стеной, то есть акрил подошел прямо в плитку, а та длинная часть, которая соприкасается со стеной, противоположная, от входа, там э, торчит цемент. И в прошлый раз из-за того, что толщина была там очень большая, и материал не сгоняли в принципе, из-за чего и получились подтеки этого было не видно то есть та толщина, она все это скрывала а правильная толщина такая, как делается уже сейчас, она не дает возможность этот цемент скрыть поэтому в данном случае обязательно будет необходимо использовать какой-то стыкующий бордюр за последнее время я вот по поводу стыкующего бордюра пришел просто к аккуратно нанесенному силиконовому герметику. Хотя невероятно редко я вижу сам такой Обычно силикон наносится кое-как, потом пальцами там, одним или с двумя, или там чуть ли не ладошкой все это на стены размазывается, и, там, через несколько месяцев появляется сразу же плесень. Вот. Ну и как бы бытует мнение, что герметизировать с помощью силикона, это неэффективно. На самом деле э, это самый эффективный способ, если вы э, обратите внимание, как загерметизирован стык, например, в, в каких-то всемирных сетевых гостиницах, то там делают только силиконом, и там как раз сделано аккуратно, там делают либо по скотчу, вот, либо и по скотчу, и с помощью формирователя шва, соответственно, я топлю за силиконовый стык. Хотя это чисто мое мнение. Сам я лично очень много лет занимался монтажом керамических бордюров. В общем-то, до сих пор все это держится, спустя годы. Но мне, в принципе, не особо это нравилось, потому что это очень трудно хорошо приклеить бордюр, потом хорошо заделать все эти стыки, все эти швы. Точно так же сначала я делал это цементной затиркой, сейчас появились силиконовые затирки. То есть я понимаю, что это лучше, но это намного дороже и намного кропотливее работа. В итоге там два с половиной часа занимает работа, вот, и она не настолько идеально выглядит, как бы как хотелось бы, а при этом денег стоит э, очень много, поэтому я в итоге пришел к силиконовому бордюру и я мне проще не делать ни, ни, никакой, чем нежели сделать что-то просто, чтобы взять деньги, да, или как бы, ну, если просят, там иногда просят пластмассовый какой-то бордюр сделать там за 100 рублей. Я такое вообще не делаю, потому что мне это не нравится, э, сама эта работа и сама идея это неэффективно, поэтому я такими такими услугами я не занимаюсь. Значит, э, все порции уже нанесены на ванну. И, как вы видите, итог окончания работы заключается в том, что э, за несколько этапов мы тот материал, который стекает со стенок на дно, мы его постоянно разравниваем. То есть мы его разравниваем, излишек сгоняем к сливному отверстию, который, э, излишек этот стекает в подготовленную емкость, которая стоит под ванной. Э, соответственно, операция вот эта вот по э, разравниванию дна она делается раза 2-3 точно, то есть в таком случае не будет, дно будет ровное, над ним будет оптимальная толщина до сантиметра, лучше всего там 6-7-8 миллиметров, и не будет эффекта ручейка, это, это такой эффект не очень красивый, когда материал стекает, мастер уже ушел, например, дверь закрыта, все. Типа работы считается законченной, вот, а материал все равно потихоньку стекает. И, соответственно, с обеих сторон он где-то в центре встречается и утечет вот так, двумя такими э, потоками в сторону слива, потому что на ванне есть свой уклон. Без, как бы, если вы поставите ванну ровно по горизонтали, в ней есть свой уклон. Соответственно, материал стекает, и посередине остается такая, такой... Э, такое подобие ручейка, как небольшое углубление. И, соответственно, после нескольких месяцев эксплуатации в этом ручейке, так называемом углублении, начинает скапливаться грязь, соответственно, концентрируется моющее средство при уходе за ванной, и все это начинает, как бы, глаз грубо говоря, задевать, да, и, соответственно, через несколько месяцев вы понимаете, что работа была выполнена некачественно, хотя сразу вы это, этого никогда не увидите. То есть это хитрый такой маневр, и, кстати, обращайте на это внимание, если вы заказываете какую-то работу, какую-то реставрацию. Вот вам еще, один, еще одна фишка, по которой можно определять качество работы. Ну, все, работа закончена. Работа эта заняла пять с половиной часов. Как я уже говорил ранее, стоила эта работа семь тысяч. И относительно затраченного времени и уделенного внимания этой ванне, цена абсолютно обоснована. И вот, несмотря на то, что я уже начал собираться, сложил все инструменты, увидел место, где можно еще подправить сразу в общем-то этого незаметно да и вообще наверное никому это будет не видно даже при эксплуатации особо никто на это внимание не обратит но вот в этом месте сконцентрировалось чуть больше материала чем необходимо и я решил его убрать капли которые остаются после нанесения материала в идеале затереть туда вот под борт где голый чугун таким образом немного усиливается край то есть при каком-то там несущественном ударе э, материал не отколется обязательно при выполнении такой работы использовать дополнительный источник освещения и друзья если вам было интересно и вы узнали что-то новое или может быть какой-то из советов вам пригодился то пожалуйста поставьте лайк в идеале подпишитесь это будет для меня идеальной оценкой вами моей деятельности и друзья если по итогу у вас остаются какие-то вопросы или вам что-то непонятно то не стесняйтесь задавайте мне вопросы связывайтесь со мной я всегда всем отвечаю так, и небольшой инсайт для тех кто досмотрел до конца в скором времени начну рассказывать и показывать про цветные покрытия для ванн и речь пойдет про яркие не пастельные цвета